Не знаешь, когда по грустить было есть, не станет сном. Вся в крестах, весь мир лежит на людей. Попробуй, что пость, если рвется нечто. Ведь будет просто не этого судить стол, Жить оплашивайте вместе, оплашивайте вместе. Оплашивайте вместе. Оплашивайте вместе. Оплашивайте вместе. Оплашивайте вместе. Оплашивайте вместе. Оплашивайте вместе. Обеду а Риолом Возвещаюсь с рукой И победителей не судят Ведь будет просто некого судить За грудь в крестах мир лежит на крюте Попробуй, чтоб отъехать, если рвётся вниз. Стука снегла, его стукорсбанда рубят. И победителей не судят, их просто будет некому судить. В общем, все умерли.